Ну, отдых это всегда хорошо. Осталось только накопить на поездку. А как это сделать, нам расскажет финансовый консультант Юрий Павлов. Здравствуйте, Юрий. Добрый рад день. вас видеть. Первый вопрос у меня к вам. Вот скажите, сколько нужно копить на отдых ежемесячно? Откладывать сколько нужно? Ну, в зависимости от того, какой отдых вы планируете. То есть я бы здесь изначально исходил из того, куда, э, э, хотим, да, поехать, куда да? хотим поехать, да, да какая ну, сумма. Ну, а в среднем вот вообще? Э, там от 5 до там, 10 тысяч, я думаю, вполне может схватить каждому. Ну, может быть, до 20, если вы хотите, ну, какую то большую отдых и уехать далеко. 20 тысяч в, в месяц, это если да. совсем хотим шикануть, да? Если да. Ага. Скажите, я вот где-то читала, что нельзя на отпуск тратить больше двух своих зарплат. Это правда? И почему, если это правда? Ну, если честно, да, здесь, наверное, исходит из того, что есть и другие какие-то расходы, помимо отпуска. Но, по большому счету, все зависит от того, как вы хотите отдохнуть. Я думаю, можно и больше. Mm -hmm. Было бы желание. Mm -hmm. Вот так вот, ну, да? Вот. <гуляем>, Гуляем. Хочу с вами вот какой вопрос обсудить. Кредит. Стоит ли брать кредит на отпуск? Это всегда такая актуальная тема перед летним сезоном, особенно сейчас. Понятно, что денег сейчас... У всех стало меньше. Как вы считаете, стоит ли отдыхать в кредит? Я считаю нет, потому что отдых потом с каким-то, ну, возможно, небольшим разочарованием может как бы ассоциироваться. потому что вначале отдохнули, потом очень долго до следующего отпуска условно оплачивать то, что про отдыхали. Вот поэтому я бы не рекомендовал. Mm -hmm. А есть вообще вот у банков такой пунктик, как кредит специально на отпуск? Ну, на самом деле, когда мы приходим к туроператорам, mm -hmm. у них есть, в принципе, уже кредиты для отпусков, без каких-то первоначальных взносов. То есть это, в принципе, легко достаточно получить, но, в принципе, можно довольно легко и просто заработать на отпуск, поэтому... Mm -hmm. Как сказать, это же нужно на чем-то экономить еще, вот, чтобы как-то планировать отпуск и откладывать какую-то сумму денег. Кстати, на чем лучше экономить? Вот на чем вы посоветуете? Ну, я бы на самом деле предложил, если заработать быстро на отпуск, пока все ваши коллеги отдыхают, можно попросить какую-то дополнительную нагрузку дополнительную оплату, как вариант. Можно... Работать еще больше. Ну, э, да, один вариант. Второй вариант, можно сделать какую-то инвентаризацию. У каждого, наверное, есть или ноутбук в кладовке, или стиральная машинка на балконе, продать там и так далее. То есть доложить до той суммы, которой у вас не хватает. Вариантов, в принципе, масса. А на чем вообще, в принципе, вот вы рекомендуете людям экономить? Чтобы была возможность откладывать. Ну, будь то отпуск, будь какие-то другие расходы. Ведь всегда нужно иметь какую-то сумму денег. В что? Ну, здесь, знаете, на самом деле, я бы подошел с другой стороны, как бы, экономить... С того, что изначально, когда мы идем какие-то покупки совершать и так далее, делать это со списком. Если делать со списком, ну, да, то, да, в да. принципе, экономить не придется, мы просто не будем лишнего покупать. А Эмоциональные конечно, большая... покупки не совершать, да, под воздействием каких-то семиминутных да, желаний. гипермаркета, так сказать. Ну, это mm -hmm. маркетинг, это маркетологи нас провоцируют на это. Скажите, а на еде, может быть, стоит экономить, как вы считаете, или нет? Ну я бы не стал ни на еде, ни на здоровье, да, но если. Еда, здоровье вещи. нельзя экономить. На чем да. еще нельзя экономить? А -а -а. Давайте так, быстренько под подытожим. На, на, отдыхе, наш разговор. на отдыхе. На отдыхе нельзя экономить. экономить. Да. Понятно, так. А на чем все-таки можно экономить? Давайте там по пунктам прямо. А -а -а, ну опять же, если говорить как бы. Одежда. ...про все. Я думаю, можно. Можно uh -huh. найти вариант экономии на коммунальных услугах, uh -huh. тем более uh -huh. в течение года, да, это может нормальная сумма. Если uh -huh. особенно стоят счетчики на да, год, да? да, мы да, как да, раз это более. вчера обсуждали. Опять же, электроэнергия, есть разные тарифы, дневной, ночной и так далее. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Спасибо, спасибо вам огромное. Я напомню, у нас в студии был финансовый консультант Юрий Павлов. Мы говорили о том, как все-таки накопить на отпуск. Хорошего вам дня. Uh -huh. Спасибо.